В отставку. Это страна наша. Рекордное падение турецкой лиры заставило сотни людей выйти на улицы Стамбула и Анкары. Протестующие недовольна политикой партии Эрдогана и Центробанка, которая, по их мнению, привела к крупнейшему за 20 лет обвалу местной валюты. Накануне она подешевела более чем на 15%. Правда, сегодня частично падение отыграло. Но турецкие власти стоят на своем. Выбранная кредитно-денежная политика верна. Страна выйдет победителем из этой экономической войны за независимость. С кем воюет Эртоган? И не является ли экономический кризис в Турции предвестником политического? Насколько вероятны досрочные выборы в республике, обсудим в ближайшие минуты. Начнем с того, на что конкретно жалуются местные жители. «Мы больше не покупаем материал для обуви. Кроме резкого роста доллара, выросли и цены в целом. Наше производство остановилось. Мы сидим сложа руки. Нет работы, нечего делать. Мы с трудом можем позволить себе купить хлеб. Мне больше нечего сказать. Остается только ежедневно молиться, потому что худшее еще впереди». Сейчас, когда наши проблемы только множатся, мы здесь, чтобы сказать, хватит. Владельцы магазинов не могли спать сегодня ночью, потому что волновались, что будет на утро. Недоплаченная рента только увеличивается, товары не покупаются и никто не разделяет нашу ношу. В мой салон пришел счет за электричество на 800 лир. Теперь я сижу без света, без клиентов. Однажды у меня за целый день не было ни одного клиента, а счет 800 лир оплачивать нужно. В такой ситуации трудно не сойти с ума. Лера дешевеет на протяжении последних нескольких месяцев. В этом месяце она уже неоднократно обновляла исторические минимумы. Происходит это на фоне политики Центробанка, который продолжает опускать ключевую ставку. Как утверждают турецкие СМИ, на такой стратегии наставит президент. А несогласных с ним чиновников увольняет. Сам Эрдоган говорит, снижение ключевой ставки ускорит экономический рост и сдержит инфляцию. Тех, кто не разделяет его позицию, он называет глобальными финансовыми акробатами и оппортунистами в стране. Мы уже видели подобные игры, и каждый раз мы поднимались над каждой из них, в которой участвовали. Мы твердо стояли в этой борьбе, так же, как и в прошлые разы, когда мы вытаскивали нашу страну из этих ловушек и бед. Мы выйдем победителем из этой экономической войны за независимость. Произойдет это при поддержке нашего народа и с помощью Аллаха. Вот появляется сообщение, что из-за штормовой волатильности лиры в Анкаре заморожены продажи недвижимости и автомобилей. Компания Apple неожиданно приостановила онлайн-продажи своей продукции по всей стране. Точно никто не говорит, что это происходит из-за того, что курс национальной валюты снижается. Но эксперты считают, что Apple просто не может предлагать свои товары по текущим ценам. Они получаются ниже себестоимости. Лидеры оппозиции уже призвали действующую власть уйти в отставку и провести в стране досрочные президентские и парламентские выборы. На что Эрдоган ответил отказом. Выборы пройдут, но как и запланировано в 2023 году, заявил президент. Да, ну вот агентство Bloomberg сейчас сообщает со ссылкой на источники, что в ближайшие дни в Турции будут повышены цены на бензин. Кстати, последние опросы показывают, что Эрдоган стремительно теряет поддержку населения, его рейтинги опускаются до рекордно низких значений за почти 20 лет правления. И вот насколько опасными для главы государства могут быть волнения в стране и с чем еще может быть связано историческое падение Лиры, мы спросили у эксперта. Перенапряжение сил на внешнем направлении, накопление проблем внутри страны на экономическом поле, потом западные санкции, они сыграли свою роль в общем и начали бить по турецкой экономике. Люди реально устали. 20 лет правления Эрдогана, плюс э, пропаганда оппозиционная, работа оппозиционных партий на ослабление рейтинга Эрдогана. Этот комплекс э, факторов сказывается, и э, настроенные против Эрдогана жители начинают выходить на митинги протеста. Если сейчас экономические проблемы будут нарастать, у партии Эрдогана, у самого Эрдогана э, появятся серьезные риски, чтобы, что они могут потерять лидирующие позиции. Турция остается одним из самых востребованных туристических направлений для россиян. Многие планируют провести здесь новогодние праздники. Всего в этом году в стране отдохнули около 5 миллионов россиян. Могут ли последние волнения в стране повлиять на уже запланированный отдых? Мы спросили в Ассоциации тур туроператоров России. В подавляющем большинстве случаев любые внутренние процессы в тех или иных странах, которые связаны, например, с уличными выступлениями или там с неким возмущением местного населения, в подавляющем большинстве случаев они не затрагивают туристические зоны, не происходит в тех местах, где туристы отдыхают, и, как правило, на туристический поток и на спрос не влияют. Поэтому в связи с событиями, которые сейчас происходят в Турции, мы никакого снижения спроса не ожидаем не прогнозируем. В Стамбуле есть и новогодние туры, и есть традиционные там сити-туры. Они сейчас продаются, но, повторюсь, пока у нас нет никаких предупреждений. И на отдых, на услуги, предоставляемые туристам вместе отдыхом, в частности, в Стамбуле, происходящие там события, пока не влияют. На данный момент они не влияют. Вот сегодня турецкая лира, нужно сказать, частично отыграла падение, подорожала почти на 10% после вчерашнего антирекорда. Сам Центробанк называет текущий курс национальной валюты нереалистичным и далеким от экономических основ. Только что стало известно, что Арабские Эмираты выделяют 10 миллиардов долларов для инвестиций в Турцию. Подробности сделки пока неизвестны, но хотелось бы понимать, чем Эрдоган будет расплачиваться. Подробнее о том, что все-таки происходит в республике, можно ли говорить о финансовом кризисе, ждать ли новых более массовых протестов, поговорим прямо сейчас. С нами на связи Мехмед Перенчек, политик, официальный представитель турецкой партии Ватан. Мехмед, мы вас приветствуем. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, для жителей Турции, что означает такой курс национальной валюты? Как меняются цены? Ну, конечно, это прямо связано с операцией США. Как всем известно, США и американцы используют доллар как орудие против своих соперников. И против э, неприятных э, им э, государств. И они, и, конечно, э, с этим орудием э, пытаются уничтожить экономический суверенитет э, своих соперников. И турецкий народ тоже э, понимает все то, что события это как э, операцию США против э, Турции. Мехмед, если люди понимают это так, как вы сейчас сказали, почему же сотни человек выходят на улицы, требуют отставки эрдогана и отставки главы ну, Центробанка? Ну, конечно, это э, э, численность людей, которые э, вышли на улицу, это немного. Конечно, у правительства есть э, свои ошибки. Потому что независимость турецкой экономики от доллара это большая проблема. Или за 20 лет это правительство проводило либеральную, либеральную экономику. Это тоже уничтожило турецкие национальные производительные силы. Но с другой стороны есть очень серьезное вмешательство со стороны США в экономическую ситуацию в Турции. И поэтому народ э, понимает вот, э, внешнее вмешательство и поэтому не поддерживает э, такие э, демонстрации на э, улицах. Ну, Мехмед, я мы... не очень понимаю, о каком вмешательстве идет речь, если есть центробанк, который, турецкий Центробанк, который самостоятельно практически принимает решение о том, какой должна быть ключевая ставка. И, в общем-то, учитывая, что за последние пару лет три главы Центробанка, по-моему, у вас сменились, есть ощущение, что действуют они именно так, как говорит президент Эрдоган. Но, э, проблема в том, что турецкая экономика сейчас э, зависима от э, доллара. Если вы не можете производить э, товары, которые вам нужны, тогда вам надо это покупать э, из других стран. А тогда вам нужно, конечно, э, доллар или э, иностранные э, валюты. А вот э, в, в, проблема э, в этом деле, это турецкая экономика сейчас зависима от доллара. А сейчас э, турецкое правительство старается избавиться от э, доминирования э, доллара или от господства э, доллара. Оно, у США есть свои инструменты, чтобы вымешиваться в экономику Турции. И вот сейчас э, э, Турция, турецкая экономика страдает от э, зависимости и, э, Мехмед, от доллара. скажите пожалуйста, насколько мне известно, сегодня Эрдоган встречался с наследным принцем Абу-Даби. И... Сегодня же появились новости, что Эмираты выделили 10 миллиардов долларов для инвестиций в Турцию. Вот заявление Эрдогана о том, что он дальше будет продолжать политику по снижению ключевой ставки накануне этой встречи, это совпадение? Ну, конечно, нет. Но с другой стороны, надо понимать, у Эмиратов тоже есть проблемы с США и с Израилем. Вот, конечно, они проводили политику нормализации отношений с Израилем. Но это, как мы видим, не получается, потому что Эмираты хотели создать газопровод через Израиль, но Израиль не разрешит. У Эмиратов только есть шанс создать или строить вот этот газопровод только через Иран и через Турцию. Потому что поэтому Эмираты начали и налаживать отношения с Турцией. И с другой стороны, у Абу-Даби тоже есть проблемы с США из-за Беларуси. Там э, есть э, фирмы Эмиратов в Беларуси, которые уже э, работают за несколько лет, и они попа поп попадали э, под санкции э, со стороны США. И поэтому Эмираты начали налаживать отношения и начали поменять свой курс и поменя, начали поменять свою ориентацию, можно сказать. И вот это последний визит наследного принца, это зависит от э, этих событий, это зависит от э, проблем Мехмед. Абу-Даби с э, США. И, конечно, это поможет тоже восстановлению экономики Турции. Да, но пока с такой инфляцией официальный по 20 процентов по всей видимости оплачивать все эти инвестиции будут жители Турции. Мехмет, спасибо вам, Михмед Перенчек, политик, официальный представитель турецкой партии там